Добрый день, друзья! Давайте мы поговорим про человека, которого зовут Никола Тесла, звали, ну, и про его возможные, так сказать, проделки. Ну, неизвестно, конечно, так это или не так, неизвестно, имел ли он к этому какую-либо причастность, но э, три факта, один из них практически достоверны. Два под вопросом. Первый факт это то, что факт или не факт, тоже, конечно, под вопросом, но много людей склоняется гипотезе именно этой возникновения того самого Тунгусского метеорита в 1908 году в Сибири, в районе Подкаменной Тунгуски. Речь идет о том, что в этот день произошло знаменательное событие умы величайших там каких-то ученых и исследователей вот будоражит вот это вот событие, что там произошло то ли это был метеорит, большей части к этому склоняется, то ли это был Николай Тесла, который из своей башни запульнул туда понимаете, сгусток энергии который вот произвел такое опустошение в тайге. Ну, об этом мы не говорить сейчас не будем, а поговорим о двух а, вероятных, невероятных, скобочках, событиях, к которому мог бы быть причастен Никола Тесла. Об этом не так много людей говорят. Вот мы видим фотографию Никола Тесла, а, ну, в молодости, да. А вот эта фотография, которую немногие, конечно, видят, это его фотография, последняя фотография уже на исходе его э, жизни. Так? Вот. Э, ну, э, умер он 7 января 1943 года в Нью-Йорке. А родился в 1856 году, 10 июля в Австрии, насколько я помню. В Австрии. <coughs> так. Ну и вот первое событие. Первое событие, давайте, тут только одно правда. Прогр... Ну вот одно событие я расскажу, о нем уже было рассказано в одной из программ, когда во время войны э, с турками, допустим, англичан с турками, э, полк англичан или э, рота, в каком это было все-таки сколько там было людей но короче говоря порядка 140 с чем-то человек они неизвестно куда пропали то есть когда они были на суше и под обстрелом турецких турецкой стороны они пытались завоевать что-то такое деревню, должны были войти в деревню, и на пути в этой деревне а, они зашли на сопку. А сопка была покрыта а, облаком, то есть были очень низкие облака, и по своей они были закрытыми облаками. И все, что было видно, и то, что видели этих людей издалека, то, что они забрались на эту сопку, вошли в это как бы облако, в туман, и пропали. Все, больше их никто не видел. И в итоге их где-то там, когда-то тела их нашли в какое-то захоронение. В общем, все в одном месте находились, в какой-то типа яме. В общем, короче говоря, что-то перенесло их с одного места в другое место, в другое время, куда-то они пропали. То есть, Приписывают, опять же, Никола Тесла то, что он занимался исследованиями не только электрическими, но и э, кто-то говорит о том, что, возможно, к этому и причастен был Бертенштейн, но я считаю, что это маловероятно. А Никола Тесла возможно, да, возможно. Ну, то есть это то, что называется телепортация, да. Вот. Ну и вот сейчас это коротко. Но ну, и мы сейчас поговорим о Элдрич. Что такое Элдрич? Элдрич это был корабль эсминец, который был спущен на воду. Лейдаун называется 22 февраля 1943 года. 1943 года. Элдрич. Если мы возьмем и переведем это в гематрию, то это будет 724. Просто некоторые цифры, некоторые возможности совпадения. Что в сумме представляет, если мы сократим те плюс 2, 9 плюс 4, 13, 13, 1 плюс 3 будет 4. Дальше. Ок октябрь 28 -го 1943 -го года. Так. Это был эксперимент. Ну, мы сейчас давайте пока с цифрами, так? В сумме будет это 17, 17 сравняется 8, 1 плюс 7, то есть 2 раза по 4. Фильм был сделан, так? Был сделан под названием Филадельфийский эксперимент. Uh, то есть в 1984 году uh, в сумме это 22-1984, и это будет 4. Опять та же самая четверочка. Uh, формально, формально этот эксперимент назывался USS Eldridge DE-173. Если мы преобразуем все вот это вот. В мы получим 48, опять и четверка, и восьмерка. То есть одни четверки и восьмерки. Почему и как? Сейчас об этом пока не будем, а это просто еще раз какие-то совпадения, какие-то цифры. Давайте мы сейчас почитаем, это, это будет видно. Элдрич был заложен 22 февраля сорок третьего года. Это я значит, перевел, поскольку это на английском языке, на вот этой вот верфи в нью арк Нью-Йорк, штат Нью-Джерси. Uh, и Элдридж был спущен на воду 25 июля 1943 -го года. Спонсором наступила вдова капитана, лейтенанта Элдриджа, мисс Джон Элдридж-младший. Обведен в эксплуатацию 27 августа 1943 27 августа -го года и командиром стал Лейтенант Гаммиттон. 22 февраля 1943 года. 22 февраля 1943 года. И мы возьмем 25 июля. 25 июля 1943 года дата, если мы ее просуммируем, мы опять получим четверочку. Элдрич сам Элдрич, капитан-лейтенант Элдрич. он родился тогда-то, тогда-то, 10 октября, в 1927 окончил военно-морской академию, ну и так далее, и так далее. С 11 сентября 1941 года он был командиром 41 го ведомственной ну и а, был убит в бою на Соломоновых островах в 1942 году. Uh, он был посмертно гражден крестом. 11 сентября, 11 сентября 1941 года он был командиром 71-го разведывательской эскальдрии, августа 42. -го. Август 1942 это будет 24. Uh, ну, 24 и 42. 40, 42 – это определенное число, да, 42 – это неблагоприятное, скажем, такое, такое число или дата. Вот. Но 24 – это обратная сторона. И вот, и вот, что было дальше. Еще раз, вот этот вот Элдридж, вот этот вот эсминец, да, был построен и заложен вот в такой-то даты И получил название «Филадельфийский эксперимент». Он был предполагаемым военно-морским военным экспериментом на военной морской базе э, в штате Филадельфия, в штате Филадельфия, Филадельфии, 28, -го, 28 -го октября 1943 -го года, в ходе которого Элдридж должен был стать невидимым, то есть с помощью маскировочного устройства для людей-наблюдателей на короткий период времени. Эта история считается мистификацией, то есть как бы не было... И вот мистификация вот такая такая. Тут все написано, что он придумал, выдумал. Но дело в том, что есть ведь доказательства и есть э, все это говорится о, о чем? О том, что товарищ Тесла, возможно, да, э, провел этот эксперимент в ходе которого корабль таки да исчез. Но исчез он не то что на короткое время. И был создан фильм в 1948 году. В 1993 году было продолжение этого фильма. И в 2008 году вышел фильм а, опять об этом же, ну, уже более, так сказать, современный. Через сколько там? Восемь и 2024. 20, опять же, 20, через 24 года, через 24 года, опять те же самые 24, да, те же самые 24 появился вот этот самый, видите, 24, появились те же самые циферки. То есть, что произошло? Произошло то, что Филадельфийский, еще раз, это было Филадельфии, да? И когда он стоял, ну, вот был спущен на воду, и он стоял, и там должен был быть эксперимент, он пропал. Он пропал, и неожиданно он оказался в местечке, под названием, по-моему, названием, а, по Норфолк. Короче говоря, это то самое место, где было, где было как раз-таки вот этот вот эскадрон а, людей, а, которые куда-то пропали. То есть опять, ну, совпадение уже на сей раз места, где это было. Но дело в том, что это все было все-таки в Соединенных Штатах, а то место, которое было, это было в Англии. Да? Но имя одно и то же. Название этого места одинаково. И вот так это было или не так, это мы не знаем, разумеется. Но один из вариантов такой. Ну, вот такая коротенькая история. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Пока все. Спасибо.